Машина завелась, теперь надо привести ее в порядок перед тем, как отдать новой хозяйке. Пройтись по тормозам, подвески и так далее. Но первое, с чего начинает каждый автолюбитель, это надо сделать музыку, а музыка перестала работать, как ни печально. Еще один неприятный момент, который произошел после замены блока управления двигателем. Вот я беру ключ, вставляю. И вот что происходит с магнитолой. Двайт. И далее появится надпись: встала на секретный код. Почему это происходит? Потому что вот эта надпись над означает, что система привязана к ключу. Ключ внутренности я поменял вот этот чип. И теперь магнитола не будет работать с новой системой иммобилайзера и блока управления двигателем. Обидно без музыки ездить. Можно, конечно, поставить рамку, но рамка более дорого стоит. И сейчас их практически нет в продаже новых. Поэтому сейчас попытаемся ее раскодировать. Причем паспорт, все все документы на эту магнитолу есть. Вот, видно, что все, встало на код. Все. Чтоб ты не нажимал, уже максимум, что я могу выключить. Вот, включаю, заново будет. При этом в магнитолу встроена кнопка аварийки. Забавно, да? Отдал магнитолу в перепрошивку, обещали снять код иммобилайзера. Все, ждем. Ну вот, ребята, рядом с ну, Юноной чинят магнитолы. Очень ну, не все электроники занимаются. Вот они перепрошили за полторы тысячи магниса. Ну, вот и контактные данные, если. Да, вот и код магнитолы. Если что, посмотрю старое видео, если захочу вспомнить. я пытаемся подключить это добро. И посмотрим, как играет. Так. кнопка аварики, звонок нажимаем, и сама Включаем. Включаем только если... Код, введите код. И... и кнопка вверх включения, код ОК. Все, техника работает, так включаем зажигание, нужно работать только при включенному зажигании надо там замкнуть желтенький и красный провод. Тогда по существу дела получается, что… Ну музыку мы сделали, теперь очередь на подъемник, поменять масло, покачать подвеску, привести ее в порядок, может быть что-то критичное по кузову подварить. Смотрим. Фильтр маленький. Стал но стоять нормальный. Стоял вот такой высокий. Китайской фильмы Зекерт. После замены масла мы подняли машину на подъемнике, чтобы проверить подвеску. Что там скрипит, как работают подшипники, где, откуда издаются стуки и так далее. Заодно посмотреть наличие течей в прочих местах. Если хотим только криминал, тогда пыльник, два наконечника. Вот такой список написали мне мастера. Поменять два рулевых наконечника, потому что они разбиты и болтаются. Проверить опорный подшипник передний, заменить порванный пыльник наружного шруса и после этого обязательно сделать развал схождения. Поехал машину ставить на учет, мент подошел, посмотрел, что зимняя резина здесь стоит, у прежней хозяйки машина с зимы стояла, сказал, на зимней резине машины мы не ставим на учет, тем более шиповка. Я залез на авито и купил вот такой комплект резины с дисками, сумасшедшие 8000 рублей. Вам действительно интересно смотреть, как я меняю колеса? Ну, примерно так я поменял все четыре. Вот готовый результат. После установки колес я занялся немножко подвеской, поменял колодки тормозные. Снимать я про все это не стал, потому что я думаю, это не очень интересно. Единственное, что оказалось у Nissan очень интересная подвеска. У нее нет верхней шаровой вместо этого находится упорный подшипник так как на машине будет ездить девушка первое и единственный наверное, наворот который необходимо было инсталлировать к, к имеющимся это установить парктроник потому что парктроник, особенно где-нибудь в узких пространствах, где-то в узкой парковке центра города очень необходимая вещь в принципе я ставил уже 5-6 раз парктроники на разные машины, включая грузовики я скажу, эта процедура несложная. Страшно только первый раз, когда сверлишь новый бампер. Здесь машина старая, боевая. Парктроник врезал я буквально там за пару часов. Сейчас в интернете модно выкладывать рецепт блинов по поводу без повода. Я же не умею готовить блины, поэтому выкладываю рецепт, как поставить Парктроник. машина без изысков все максимально простое где должен находиться airbag airbag сигнал вот эта кнопка по центру спидометр тахометр часы есть датчик температуры сейчас включу зажигание Видно, что загорелся он находится в бампере переднем магнитола который я чинил, Еще не чинил программировали код Обдувы, вонючка. В теории вот такая штучка, которая переключает центральный блок. Вот, вот на тепло холодно. Не знаю, как она работает, потому что она у меня с тех пор как я разбирал, не очень адекватно, мне кажется, работает. При включении на обдув сразу включается кондиционер. Видно, да? Здесь работает вентилятор. Так можно выключить не будет работать. Как только включаю, сразу же включается кондиционер Это сделано для того, чтобы быстрее отпотевала лобовое стекло климат ну все просто выставляешь температуру он ее поддерживает можно поставить автоматику он будет держать датчик климата вот здесь находится температура в все задний обогрев рециркуляция с этой стороны ну подрулевые переключатели здесь условно назовем стандартные фары здесь зуммер как слышно и противотуманки передние и передние с задними. отдельно перед задней не включить электрорегулировка зеркал переключается элементарно подъем опускания пучка света так как здесь стоит не ксенон автоматики нету а может и у ксенона здесь не было, автоматик машинка старик какая-то в кнопка то интересно работает нажав вот эту кнопку можно открыть багажник но если машина заведена багажник не открывается его на улице не открыть такая противогонная система надо тогда нажать и подержать она сзади откроется будет щелчок. на двери стандартная электроподъемники причем они такие живучие вода на них попадает ничего не умирает детская блокировка автомат только на водительскую дверь все остальные просто надо держать пальцы что не очень удобно Рукоятка КПП поставила девятки, потому что родная развалилась. Ходы коробки не соответствуют, но потом можно включать нормально. И длины достаточно, чтобы было мягко.